Здравствуйте, коллеги! Сегодня я хочу вам рассказать о факультете общей теории магии и о курсе «Общая теории магии и о том, каким образом, на каких условиях можно на этот курс попасть. Очень многие либо учатся на этом курсе, либо желают на, него, на нем обучаться, но возникают вопросы, можно ли сейчас. Можно ли вступать в середины занятий? Можно ли... Э, или обязательно начинать сначала? И вот на все эти вопросы я постараюсь вам ответить. На самом деле на все уже поставленные вопросы ответ – да, все можно. Все можно, просто на разных условиях. Давайте мы с вами поговорим об этих условиях, и я попытаюсь вам объяснить, почему именно такие условия. Я очень надеюсь, что вы все поймете сами прекрасно и выберете для себя единственный для вас удобный э, маршрут достижение этого искусства, искусство погружения в теорию магии, потому что это конечно же только теория практик на этом курсе не дается. Итак, пути всего два. Первый путь вы можете войти в поток нашей информации наших уроков с любой точки и выйти когда хотите, потом опять войти, потом опять выйти. И это, Абсолютно нормально для вас, если вы просто интересующийся человек, которому просто интересно, но не более того. Но есть другой путь, путь ученичества. И там, конечно же, как вы сами понимаете, правила будут немножко другие. Там надо начинать все сначала, то есть с самого первого урока. И степ-бай-степ, step step, выполняя определенные условия, работая с текстами, работая с предлагаемыми домашними заданиями, которые мы даем, с постижением определенных основ и канонов, которыми знаменуется каждый урок, все это нужно выполнять. И в этом случае вы начинаете с самого первого урока и движетесь дальше по маршруту, обучаясь в том режиме и в том темпе, в котором вы хотите обучаться, но обязательно последовательно. Вот этот второй путь, он совершенно безоплатный. Все семинары, все уроки выложены на нашем форуме «Магия едина». Для того, чтобы войти в этот урок, вы должны быть активным участником форума, то есть иметь 50 полноценных, взвешенных, разумных постов, по которому мы можем оценить вас как своего коллегу. Да, это человек, который вместе с нами постигает азы магического мастерства. После постижения каждого урока вы пишете краткое эссе на тему, которая отрабатывалась на этом уроке, и это является поводом для перехода на следующий этап, к следующему уроку. Там все повторяется. Видеоматериалы, осознание, литература, работа над собой, эссе, перешли к следующему уроку. Как вы сами понимаете, здесь тот, только тот ритм, который вы сами для себя построите. Пропускать на этой дороге уроки нельзя. Нужно идти обязательно последовательно, изучая каждую-каждую-каждую традицию, которую мы раскрываем на тех или иных этапах. Первый путь, как вы сами понимаете, таких ограничений на вас не накладывает. Это путь к покупленному билету. Вы оплачиваете допуск к занятию и присутствуете на нем. Здесь все очень просто. Не хотите – не оплачиваете, значит, не присутствуете. Хотите – оплачиваете, соответственно, присутствуете. Никаких обязательств и никаких домашних заданий. А можно совмещать оба этих пути, таким образом как бы раскрывая перед собой различные аспекты, собственного участия в магическом потоке, что тоже иногда бывает приятно. Наши слушатели выбирают разные маршруты. В какой же этап сейчас вы можете войти и в том, и в другом случае? Если вы начинаете сначала, значит, вы начинаете сначала. Первые пять уроков, и схема сейчас перед вами, первые пять уроков они абсолютно для всех. Они абсолютно публичны. Более того, они выложены уже на канале на моем канале на Ютубе. И вы можете с ними ознакомиться безо всяких ограничений. Но для того, чтобы попасть на форум, работать с обсуждением, работать с прикосновением мыслями ваших коллег для того, чтобы войти в команду, это, конечно, нужно делать через форум с учетом всех тех условий, которые я вам сказала. А вот начиная с шестого урока, там уже группа закрытая, и там можно пойти по этому пути только вторым маршрутом, то есть только через форум, только степ-бай-степ, step step, только после пятого урока вы получите допуск к шестому, и от шестого до 17-го урока включительно эта тема посвящена скандинавской магии. 12 уроков мы посвятили скандинавам, их алгоритмам создания реальности. Мы изучили их со очень многих сторон, и те люди, которые командой занимались построением реальности по скандинавскому образцу, работали над этим проектом и на настоящий момент получили весьма интересные результаты. Следующий путь, путь по другой традиции, по другой ветке, у нас идет по греко-римскому направлению. И этот курс открывается в феврале 2022 года. Для того, чтобы попасть на этот курс, надо внимательно ознакомиться с первыми пятью уроками и включиться уже непосредственно в греко-римский пантеон. 12 уроков предстоит нам. Целый год мы будем изучать греко-римскую традицию, греко-римскую магию именно с точки зрения построения, магического построения реальности. Не только мифы. Мифы – это отображение, мифы – это иллюстрация. А то, что стоит за мифом, кто создал миф, с какой целью создал миф, что зашифровано в мифе, Каким образом мифы являются фундаментом и кирпичиком для построения реальности и судьбы абсолютно каждого? Насколько ваша личная судьба связана с греко-римским пантеоном, а насколько нет, все это вы будете вычислять, вычленять именно на этих 12 уроков. И вот начиная с февраля в течение всего года мы будем изучать именно этот греко-римский Пантеон. И опять же, здесь двумя путями. Кто идет маршрутом ученичества, кто идет путем ученичества, будет делать это совершенно бесплатно, но после того, как закончит скандинавскую тему. То есть пройдет первые 17 уроков и перейдет к 18, который будет как раз и началом греко-римского потока. Тот же, кто идет по пути интереса, может присоединиться в любой момент, и здесь вреда не будет. Будет интерес. А захотите стать учеником, вернетесь и пойдете по маршруту ученика. Следующие 12 уроков будут у нас посвящены кельтам. Мы будем изучать кельтскую магию в трех ипостасях. Мы будем изучать кельтов континентальных, кельтов островных и ирландскую кельтику плюс агам. Это еще 12 уроков, которые будут у нас после греков. И мы также посвятим этому год и день, сообразно традиции, пойдем по этому маршруту, по этому пути. Точно так же предлагаются вам два варианта. Вы идете по пути ученичества, то есть проходя с первого урока по 17-й скандинавов, потом с 18-го и далее 12 уроков вы проходите греко-римский пантеон, и потом присоединяетесь и идете в Кельтику здесь последовательно. Люди же, которые просто хотят э, получить информацию на тему уже кельтов, могут присоединяться, когда вам будет угодно. Следующий маршрут, который мы проложим, это Египет. Мы будем изучать египетскую магию, египетскую культуру, египетский пантеон, очень древний, очень мощный. И будем понимать, какое место в формировании нынешней реальности оставлены нам египтянами и какую роль эти алгоритмы, алгоритмы построения реальности присутствуют и работают сейчас в нашем непростом, меняющемся мире. И этому мы тоже посвятим 12 уроков. Дальше наш путь пойдет к Шумеракацкому Пантеону. Мы будем изучать эту древнейшую систему. И ее магию, конечно же, которая, к слову сказать, лежит в основе всей ритуальной магии, которая присутствует сегодня. Это они, именно они заложили основы ритуалистики, основы работы с божественными каналами. Именно так, как мы это пользуем в основном сейчас, в уже сформированной классической магической традиции. Чернокнижие, белокнижие и так далее. Следующая наша Наши 12 уроков после шумеров будут посвящены авраамическим системам. Это, конечно же, все имеющиеся сегодня официальные устоявшиеся классические религии, а именно иудаизм, христианство и ислам, а также три дополнительных, не настолько популярных, но не меньших по значимости – это зороастризм, метроизм и манихейство. Все они лежат в основе авраамической системы, и мы не имеем права их разделять, мы должны э, изучать их вместе, потому что так будет правильно. А после мы под самый конец нашего пути последние 12 уроков посвятим славянам, потому что на них магически, мистически, кульминационно будут сводиться именно все знания, которые мы с вами получим на всех предыдущих лучиках этого солнышка, которое сейчас перед вами прописано в схеме обучения на курсе ОТМ. Это тот маршрут, который мы с вами будем себе прокладывать. И как вы сами понимаете, сердцевинка, ядро, первые пять уроков, они обязательны для постижения любого, любой традиции, которая из него как, как, как будто бы выходит, как будто бы происходит. Поэтому я вам очень рекомендую, прежде чем вы придете ко мне на курс в феврале 2022 года, для того, чтобы изучать греко-римский пантеон, найдите время, силы, мужество. Изучить эти первые пять уроков, которые специально для вас я выложила абсолютно открыто, в публично, безо всяких купюр, на своем канале канале Ютуба и также, конечно же, на, на форуме. Просто форум дает вам большие возможности. Там будет общение, там будет обсуждение, там будет контакт. Контакт с такими же, как и вы. А поверьте, это дорогого стоит. Но если вы этого не хотите, если вы по природе по своей одиночка и считаете, что вы сами себе знаете, как вам лучше, кто имеет право сказать вам, что вы не правы? Конечно, вы правы. И вы можете идти тем маршрутом, который сами для себя построите. И в этот второй путь для вас. А захотите объединить? Объединяйте. Милости просим в нашу команду, команду молодых магов, программистов, которые изучают механизмы построения реальности и пытаются взять их на вооружение для того, чтобы построить свою собственную. Ибо каждый, считающий, что имеет право на свою собственную реальность, имеет право попробовать, а попробовав научиться, а научившись защитить свою молодую реальность и жить по тем законам и правилам, которые считает верными для себя. Вот для этого, для всего этого и создан наш курс «Общая теория магии». Еще раз посмотрите на схему, Обучение внимательно, которое мы вам предлагаем. Первые пять уроков обязательные для каждого пути. Следом идут ответвления по маршрутам. На каждый маршрут выделяется по 12 уроков в течение календарного года. 12 уроков, 12 шагов, 12 этапов постижения, после чего переход на следующий поток. Если вам это нужно. В магии нет ничего обязательного. Магия рекомендует. Просто рекомендации обычно такие, которые все-таки желательно выполнять. Иначе просто не будет результата. А нам ведь обязательно нужен результат. Особенно сейчас, когда появился уникальный шанс жить не по чужой матрице, не по чужим алгоритмам, а изучив достижение древних пращуров, богов, систем, взяв оттуда все самое рабочее, сформировать для себя такую систему реальности, которая никогда не будет повторять любую другую систему, которая всегда будет уникальна по своей сути, с одной стороны, а с другой стороны настолько самодостаточно, что больше никакая религия, никакой эгрегор, никакая социальная система не просто не посмеет, элементарно не сможет затянуть вас в свои рабские сети. Я постараюсь вас этому научить, я проведу вас этими маршрутами. Но только от вас зависит, какой путь вы выберете, только от вас зависит, в какой степени вам это нужно. Ничего нет абсолютно обязательного так, чтобы это невозможно было скорректировать под себя лично. Но у меня есть свои рекомендации. И мне бы хотелось, чтобы мои ученики эти рекомендации соблюдали. Прежде всего потому, что в этом случае результат будет. Если рекомендации не соблюдаются, то они соблюдаются исключительно по вашей инициативе, и всю ответственность за это вы несете, безусловно, сами. 25 февраля. Я жду вас на продолжение нашей работы. Для кого-то продолжение, для кого-то первый раз. Но вы приходите на него, подготовленный, изучив первые пять уроков, которые, я повторю, в абсолютно свободном доступе вы смотрите на канале youtube с полным пониманием зачем вы приходите каким путем вы будете двигаться и на ближайшие 12 уроков те кто пожелает изучать греко-римский пантеон глубоко и серьезно мы будем работать вместе занятия один раз в месяц для того чтобы вы успевали и изучить литературу и выполнять домашние задания конечно же для тех кто учится я Буду вас ждать 25 февраля на общей теории магии. Изучать будем греко-римский пантеон. И далее по плану. Всего доброго.